Джилл, почему ты сегодня опоздала на урок? Агата, тебе какое дело? Захотела и опоздала. Это моя жизнь. И я решаю опаздывать мне на урок или нет? Твоя жизнь, но... Я не знаю, мы отличимся. Это позор было для тебя опоздать тебе на урок. Вообще смехотень. Что-то у меня вылупилось. Захотела и вылупилась в моей жизни, и я решаю, что мне делать, какие замки получать, и опаздывать ли мне на урок. И хватит меня ругать за то, что я сегодня опоздала на урок. Захотела и опоздала. Себе, между прочим, важная, важная встреча. Важная встреча у нее. Пока. Не хочу тебя больше видеть. Ну, агата, я же не хотела! другу поссорилась. Вообще, капец, зашибенный день. А... Ром, я просто не могу. Почему ты сегодня пришел на урок вовремя? Брендан захотел и пришел. Мне какая тебе какая разница? Ничего так, что я твой лучший друг, и а я, может быть, я тебя волную, что ты вдруг приходишь на уроки вовремя. Может быть, ты заболел? Я здоров! И не надо мне больше ругать. Потому что, блин, бесишь! Угу, угу. Сейчас финкал поставлю, замолчишь. Воу, во, полегче. Что ты вылупился? Сам что вылупился? Мне между прочим, сегодня важная встреча. И с кем это интересно мне знать? С девушкой. Интересно, с кем? Угу, угу. Наверное с этой с Мадонной с пацанкой, да? Дебил. Санта дебил и не с Мадонной. А с ней. С кем? Никого там нет. Да есть там. Тебе не понять. Что тут задеть? Ну блин, Брэндон, что такая ябеда? Дебил. Еще с лучшим другом поссорился. Вот я дал. Ладно, пора уже идти. Он пошел, значит, мне тоже пора. Ух, Джилл, держи себя в руках. Где Договорились вроде. Привет, Ром. А, ты что хотел? Понимаешь, эм, у меня такой к тебе вопрос. Прочитаю вот это, пожалуйста. Что нужно прочитать? Вот это. Читай. Ну окей, я прочитаю. Ром, ты головой ударился! Нет, я здоров. Уже задолбали с Брэндоном, реально. Ну, окей. Если я скажу да, то что будет? А ты точно и узнаешь. Ну, допустим, давай тебе сейчас напишу. М -м окей, блин, задолбала уже. О, Санта, Санта. Так. Ты меня любишь? Я ответила да. И что? Я тебя тоже. Я тебя... Ром. я не вовремя. Пс. Что здесь происходит? Не твое дело, дебил. Правильно говорит. Сад ты дебил. Предатель. Нашего, нашей дружбы. Придурок. Сам ты придурок. А, ну, я пойду. Иди. Я даже здесь не смог нормально все сделать. Долбанная записка. А, тупая записка. Зачем я все это вообще сделал? Капец, как он нервничает. Я его люблю. А он у меня... Что, не факт, что это правда? Ведь так... Хотя, ладно. Утро вечером мудренее. Пойду я домой. У меня никогда ничего в жизни не получится с девушкой. Тем более с этой. Капец. Упс. Капец. Что там? О, капец, камень вообще, суда, вообще. Ладно. Не надо нервничать. Нужно идти домой. И все будет нормально. Фух. И... Домашнее задание еще делать. Хотя ладно. Нужно быть похожим на него. Все будет хорошо. Домашку еще делать. Хотя ладно. Нужно быть похожим на нее. Все будет хорошо. Но если я говорю, что быть похожим на нее, хотя она сегодня тоже домашнее задание не сделала. Ладно, пофиг. Не буду его делать. Нафига мне вообще надо? Наконец-то пришла, пришла к дому. Еще маму запилить. Привет, Брэндон. Итак, Ром, мне интересно знать, что я вчера видел? Меня. И я. Я это знаю, ну какого фига ты с ней делал? Не именно всю школу, Дегрод. Дебил вообще конченый. Это кто еще тут? Кто там в прошлом году полгода с Агатой встречался? А-а-а? че тут блондинка все равно, Брэндон. сам себе сказал. Ром. Да пошел ты. А, девчонка. Нашелся, блин, умный. Привет, Брэндон. Привет. свет Чё с тобой? О, дурак. Где ты вчера была, я тебе звонила? Я была с ним. С кем? Твое дело. Кошмар. Ты не знаешь, во что ты вляпалась? Дурочка. Сама ты дурочка. И я знаю, во что я вляпалась. Я вляпалась в очень хорошую штучку. Ладно, я пошла. Куда? Гулять. А уроки. Ладно. Сустов? So, Что я слышал? Она идет гулять. Мигом за ней. Все вы хорошо. Боже мой, как она меня взбесила. Она моя подруга. и Ладно. Привет. О, привет, Ром. Что ты здесь делаешь? Что же, вроде, должно быть на уроке? Ну, вроде бы, как-то ты тоже. Нас в 11 классе даже в этом году не разрешают прогуливать занятия. Ну что, иди на урок. Зачем? Ты ведь не на уроке. Правильно? Да, и что? Ты из ботанки а? превращаешься в нормальную девчонку. Ты просто класс. Ладно, нам нельзя Но Полную противоположность И что? Ну, ничего, как бы что? Ты что-то хочешь сказать? Ну так, ничего особенного. Ну говори, говори. Давай я запишу свое настоящее имя на бумаге. Если тебе есть что, то давай тоже. Ладно, давай. Я все. Я тоже. Угу. Давайте обменяемся бумажками. Давай. О. Капец. Я не ожидала такого поворота просто в шоке даже можно сказать просто <смех> ужас это это невероятно это кошмар что прочитай мою и все поймешь Я ставлю это себе. Ты не против? Нет? Конечно. Ведь твое имя Ромео? Это правда, да? Да, а твое имя не менее странно, чем твое. Ну и что? Легко тебе такой. Даже с твоим именем. Я еще не читала. И твое имя? Джульетта. Блин. Кошмар. Ну, теперь понял? То есть мы теперь, если будем встречаться, Ромео и Джульетта? Да уж. Я просто не верю. Я не верю, что такое может быть. Даже а, просто ужас. Это... Ладно, я пойду. Тебя проводить? Ну... Если хочешь, пошли. Ты же хотела оставить эту бумажку себе. Да ладно. Я смогу еще найти много таких бумажек. Вот мой дом. Пока, Ромео. Покажу. Пока, Джо. Пока.